Здравствуйте! Раз приветствую на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно открыть реестр без а, включения операционной вашей системы, без запуска ее. А для чего это нужно, по сути? Смотрите, самый яркий пример, наверное, это, особенно у меня на канале, очень часто задается вопрос, как... А, исправить эту ошибку, если у вас находится только один э, пользователь. Ну, я прогрузился... на аватар. Так, в у меня брайна выбралась, вложен, подробно войти не могу. То есть, есть такие сообщения, э, где нужно, у меня нет двух профилей, есть только один с сбаг. Вам надо, у вас не имеется двух профилей, а вам надо избавиться как раз от вашего существующего, от админской то как раз этот способ, один из этих способов поможет вам. Можно также за хайп как лайсити, можно через утилиту ERD Commander, про которую я тоже сниму видеоурок, подробно расскажу все плюсы и минусы ее и также устранение а, данной ошибки подключения. В нашем же случае мы просто запускаем Windows. И выполняем несколько важных шагов, после чего мы подключаемся к реесту и выполняем без всяких дисков, а утилит. Один минус этой программы в том, что она, ну точнее не программа, а этой ветки нету в Windows XP, она начинается с Windows 7. То есть с семерке вы спокойно можете проделать те же самые действия, которые я вам покажу, и у вас должно все получиться. Давайте прицелимся, чтобы не будем затягивать видеоурок. Я буду показывать все это на виртуальной машине, чтобы у меня был захват экрана, все нормально, а не с камеры. То есть вы делаете те же самые действия, что я делаю с виртуальной машиной. Они все индии, индии, похожи. Давайте запускаем. Так, это свернем. Сейчас запустится. Теперь мы нажимаем F8 много раз. Пока мы не получим, мы не успели. То есть Если не успеваем, как раз в этом случае. Надо будет выключить. Или ctrl alt delete если успели. Обратный грузить. Нажимаем много раз f8. И вот у нас появилось это окошечко. Где есть безопасный режим, режим отладки и все такое. Ну вариант Нам нужно выбрать как раз устранение плакал компьютера. Windows XP этого раздела не имеет f осень. Нажимаем, у нас идет загрузка файлов и. По сути, мы ждем минутку максимум, пока все это выполнится. Сейчас загрузка нашей как бы восстановительной системы через которую мы стараемся восстановить и вот нам появляется здесь мы выбираем раскладку нашу с клавиатуры далее здесь мы уже выбираем нашу учебную запись у меня их две на моей виртуальной машине обе имеет админские права если у вас как бы пароль. В моем случае пароль нет. Если у вас есть пароль, то вам придется его ввести. Без этого вы не сможете войти. То есть я выберу Драгонит и окей. После этого мне появится такое окошечко. В этом окошечке надо выбрать а, командную строчку. Вот у нас открылась она. Так давайте его больше даже сделаем. И мы видим, что как если вы откроете в операционной системе, у вас здесь будет написано c windows 732 почему x x это по сути наш не наша операционная система а как бы подгружаемая, подгружаемая система восстановления то есть она получает какое-то значение обычно это, том, это необычно а всегда том x и в нем она работает то есть смотрите если мы напишем все как мы подключились реджет наш реестр по сути, мы должны, если мы проделаем все шаги, которые при, э, соот, ну, при устранении бакфайлов в учетке, мы должны увидеть еще две уч учетки DragoNit и Владимир. Давайте про проверим это. Нажимаем HQ Users, Software, Microsoft, Windows Nt, Current Versions. Давайте я расширю здесь чтобы было и на профайл лист мы видим всего лишь три, и все они находятся на X. пусть имеет X и Windows Service Pugment. O. То есть это, это не наш реестр, не наша операционная система. Ну, что нам нужно сделать? В этом раз я вам сейчас покажу. Нам нужно подгрузить ветку нашего, нашей операционной системы. Для этого мы выбираем любую папочку, которая будет подгружаться. Ну, я выберу hqusers разверну ее сразу после этого как мы выбрали мы нажимаем файл загрузить куст здесь же нам нужно выбрать нашу операционную систему то есть по стрелочке это не ваш не c по умолчанию здесь она может принять любое значение тома обычно у меня в моем случае я все время замечал что это диск e ну по сути вы открываете посмотрите, вот так, пооткрываете, увидите. должен, ну, Вы должны увидеть, по сути, свои а, как бы, папочки, которые у вас находятся на вашей а, диске с персональной системой. То есть, программ файлов, Windows, пользователи, то есть, как раз, вот, видите, Индрагонит, Владимир и общие. Ну, не будем за суть. Здесь нам нужно, как мы выбрали, нашли наш жесткий диск с персонального системы. Нам нужно перейти в Windows. Здесь найти System 32. И здесь выбрать конфиг. После этого вы найдете такие палики: Security, Software System, Default Components. Эти все папки находятся в этой папочке машин, Я вам покажу. То есть вам нужно выбрать, какую ветку, ну, куст, реестры вы загрузите. Выгрузите из нашей операционной системы. Конечно, вы можете выгрузить прям все. Но в моем случае нужен не только Software. Мы выбираем его и нажимаем «Открыть». И здесь мы загрузка имя раздел. Можете э, вносить любое имя. То есть я вот назвал «1, 2, 3». И «Ок». После этого у нас вот нам выгрузится. То есть смотрите, вот они все наши ветки, которые мы могли выгрузить. Такие же ветки находятся и в нашем операционной системе. Мы открываем и видим нашу, а, нашу систему, наш реестр нашей операционной системы. То есть, а, когда мы загрузимся, я вам покажу, что мы выполняли все те же действия и у нас в том реестре, который при загрузке нашей а, а, операционки он будет совпадать так мы пришли и сделаем те же самые шаги туда же мы лезем где находятся наши учетки microsoft windows nt court versions profile list и вот мы видим где две учетки Они находятся на диске c где наши мой диск с перцонкой владимирс и драгонит давайте что сделаем? Так. Давайте удалим, просто удалим вот эту. То есть у меня должен учетка Владимир пропасть. То есть при, если появится окошечко Владимир и я зайду, у меня должно быть создание нового рабочего стола. После того, как мы сделали изменения, нам не закрывать надо, нам сначала нужно выгрузить куст, чтобы эти изменения сохранились в нашем реестре. То есть после этого мы выбираем э, нашу папочку, которую мы создали, нажимаем также файл и выгрузить куст. Нажимаем да. Все, мы выгрузили. После этого мы уже закрываем. Здесь я пишу exit просто не как-то как спокойнее и нажимаю перезагрузку. А, наш как бы персонка перезагружается. Мы выключали, все-таки не очень корректно Windows за этого начали предлагать. Грузись. Вот, у нас есть Владимир а, и Драгонит. Эту учетка не нажму, а покажу, что у нас в реестре все удалилось. То есть я захожу по драконидам. Потом я зайду и покажу, что там должно быть рабочий стол. То есть мы сейчас проверяем, выполнили мы, ну, удалили мы оттуда учетку или нет. То есть реестр сохранил это или нет. Пишем «rejected». Так, что-то нет. нет. Да. Да, и hql, software, microsoft, Windows NT, core version, profile, list, видите, у нас осталось только драконит, то есть их было 5, а осталось 4, то есть все эти действия, которые мы там сделали, они здесь сохранились. Смотрим, здесь она должна остаться, то есть в пользователе она осталась, но, смотрите, выходим из системы, вот, Владимир, видите, у нас идет подготовка рабочего стола, то есть мы оттуда удалили, и нам он заново создает вот эту папочку в нашем реестре. Сейчас все это вы увидите, то есть он сейчас создаст рабочий стол, так и смотрим. Да. Так разворачь побольше, чтобы было удобнее. software Microsoft, Windows Current, Prof Profile List. Видите? Он ее создал, только назвал странно а потому что у нас создана там папочка ой не то открыл то есть нам было сразу было почистить вот этот владимир а было удалить тогда бы он нам создал все нормально то есть все равно есть ксечки реестр не удаляет папки вот вся суть то есть мы я вам показал как можно без загрузки операционной системы открыть реестр Загрузить нужный нам куст, сделать изменения, сохранить, и у вас все получится. То есть, если у вас возникла как раз вот эта ошибка, то вы с помощью вот этого видеоурока сможете ее устранить, выполнить всего лишь несколько действий. Как я вам показал. Ну а на этом я хочу закончить. Если у вас, конечно, остались какие-то вопросы, если что-то я неправильно а, или непонятно объяснил, то задавайте под видео в комментариях. Я постараюсь помочь вам понять все досконально. А так, подписывайтесь на мой канал, просматривайте видео. Если вам они понравились, ставьте лайки. И, конечно, зовите друзей, чтобы было аудитория увеличивалась. А так, всем спасибо и до скорой встречи.